Участники Кубка мира по горным лыжам прибывают в Сочи. Накануне воздушная гавань курорта приняла три международных рейса из Тюриха. Встречать спортсменов помогла автоматизированная система обслуживания рейсов, которая недавно появилась в Сочинском аэропорту. Внимание! Продолжается регистрация билетов и оформление багажа на рейс 868. Сочи-Москва, аэропорт Шереметьево. Пассажиры приглашаются к стойкам... 32-33. Ирина Крут – голос аэропорта. Уже больше 30 лет она приглашает пассажиров зарегистрировать билеты, пройти на посадку или забрать багаж. Содержимое всех посланий давно знает наизусть. А вот экспериментировать с речью не устает до сих пор. Где-то какую-то интонацию, где-то как-то слуха, где-то флирт. Вот так вот в зеркало смотришь и объявляешь, чтобы это было красиво. Я настолько наслаждаюсь, что... Даже иногда бывает, что и дома, допустим, какой-то вот думаешь, пришел и думаешь, вот такое было объявление, правильно, неправильно, даже голосом дома проговоришь, может быть, где-то что-то почтриховать нужно, но это нужно любить. С недавних пор напарницей женщины стала электронный диктор, часть автоматизированного комплекса «Кобра». Теперь, наряду с живым, из динамиков аэропорта звучит голос «синтезированный». К такому новшеству Ирина поначалу относилась с недоверием. Первое время в системе не обходилось, без сбоев. Однако сейчас она стала серьезным подспорьем в работе. Так же, как мобильный перрон, который позволяет увидеть онлайн-схему стоянки самолетов. Благодаря комплексу «Кобра» диспетчеры могут контролировать весь процесс обслуживания пассажиров и судов, начиная от подачи топлива и еды на борт и заканчивая высадкой людей. Системы все это позволяет увидеть, сформировать отчеты, увидеть статистику, проанализировать, где, в чем мы были, скажем так, не совсем готовы. Накануне система «Кобра» помогла встретить три международных рейса с зарубежными спортсменами. Участники Кубка мира по горным лыжам, многие из которых знамениты во всем мире, впервые оказались на российском курорте. Guys, And... Наши молодые спортсмены уже были здесь в прошлом году. Правда, некоторые трассы тогда были закрыты. Я в Сочи впервые, но наслышан, что большинство спусков тут неплохие. Австрийские, американские, итальянские, норвежские лыжники опробовали трассы Красной Поляны уже сегодня. Еще большее количество спортсменов посетят их в 2014 году. Во время Олимпиады в аэропорту Сочи каждый день будет приземляться до 220 рейсов с зарубежными гостями. Нина Лосева, Олег Филаткин, Вечерний Сочи.